И снова о нашем военно-морском флоте, его нуждах и чаяниях. К основным проблемам ВМФ РФ можно отнести малое количество больших надводных кораблей дальней морской и океанской зоны, а также фактическое отсутствие кораблей авианесущих. Многострадальный таврк «Адмирал Кузнецов» находится на модернизации, сроки которой непрерывно растягиваются. Данная болезненная тема является предметом постоянных жарких дискуссий, вот и мы сейчас подольем немного масла в это пламя. Если посмотреть на количество и возраст наших крейсеров, то цифры вызывают уныние. Тарк Петр Великий спущен на воду в 1989 году. Флагман Северного флота вскоре уйдет на глубокую модернизацию, которая должна продлить его срок службы и повысить боевую эффективность. Его сменит второй наш тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов», спущенный на воду в 1986 году. Этот корабль формально с 1999 года стоит на ремонте, но реально он начался только в 2013 и продолжается по сей день. Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва», спущен на воду в 1979 году. Его собрат по проекту 1164 крейсер «Варяг», 1983 год, стоит во главе Тихоокеанского флота. Третий и последний наш «Атлант» — ракетный крейсер «Маршал Устинов», входит в состав Северного флота. Это самые наши крупные и боеспособные корабли Дальней морской и океанской зоны. Как видно, все они достаточно возрастные и нуждаются в глубокой модернизации. Проект атомного ракетного эсминца «Лидер», который должен был заменить крейсера советской постройки, положен под сукно из-за чрезвычайной дороговизны 100 миллиардов рублей за одну штуку. Еще грустнее становится при взгляде на наш единственный авианосец «Адмирал Кузнецов». Во время похода в Сирию Таврк показал себя не с самой лучшей стороны, а после едва не утонул во время планового ремонта из-за ЧП на судоремонтном заводе. Несколько оптимистичнее выглядит ситуация с универсальными десантными кораблями проекта 23900. Два таких УТК с полным водоизмещением в 40 тысяч тонн заложены и строятся в Кирчи. Они смогут использоваться не только для перевозки десанта и боевой техники, но и для базирования вертолетов в количестве до 16 единиц, а также БПЛа. Для ВМФ РФ появление таких вертолетоносцев будет большим позитивным шагом вперед. Однако следует учитывать, что вот их в строй ожидается только на рубеже 2027-2028 годов, а также то, что каждый такой УТК, являясь ядром корабельного соединения и его командным штабом, нуждается в кораблях сопровождения и их постоянной защите. По скромному личному мнению автора строк, ВМФ РФ нуждается не только во фрегатах проектов 22350 и 22350М, но и в более крупных ударных кораблях Дальней морской и океанской зоны, а также в авианесущих кораблях. Тяжелые авианосцы с атомной силовой установкой типа Немица или Ульяновска нам не по карману, да и задач для них пока что нет. Поэтому компромиссным вариантом было бы создание серии из двух-трех легких авианосцев водоизмещением в 40-45 тысяч тонн и авиакрылом до 40 летательных аппаратов. Об одном из возможных проектов, что удовлетворяет данным требованиям, мы подробно рассказывали ранее. Но, как известно, авиация авиации рознь. Хотелось бы поговорить о таком довольно перспективном направлении, как корабли дрононосцы Первыми стали присматриваться к БПЛ в качестве беспилотной авиации морского базирования, разумеется, американцы. Дроны могут быть тактическими, оперативно-тактическими и стратегическими или высотными большой дальности. Их задачами являются разведка и целеуказание ударным комплексом вооружения, дальняя разведка и наблюдение, а также разведка и подавление комплексов ПВО противника, провоцирование его систем наведения на включение активных каналов. По мере развития данных технологий, на БПЛ -а будут возлагаться все новые задачи. Видовая и радиотехническая разведка, радиоэлектронная борьба, борьба с надводными и подводными целями, противовоздушная оборона, поиск минных полей и минных банок, а также поддержка десантных операций. В общем, у беспилотной авиации корабельного базирования большое будущее. При этом БПЛ -а дешевле и компактнее, чем самолеты, и для них не требуются пилоты – которых необходимо обучать и натаскивать долгие годы. Естественно, что ВМС США успели продвинуться дальше всех на данном направлении. Отметим, например, БПЛ-вертолетного типа РК-8А и МК-8Б, а также беспилотный конвертоплан Eagle Eye HV-911. Наработками американцев в области морских разведывательно-ударных дронов очень заинтересовались их европейские союзники. Стоит упомянуть о грандиозных планах, которые строит Анкара. В конце 2021 года ВМС Турции получит свой собственный УТК под названием «Анадола». Изначально предполагалось, что легкий авианосец будет оснащаться истребителями пятого поколения F-35, но из-за политических разногласий Вашингтон отказал президенту Эрдогану в их продаже. Оказавшись в неудобной ситуации, турки начали импровизировать и нашли весьма удачный вариант разместить на своем универсальном десантном корабле от 30 до 50 ударных БПЛа байрактор тб 2 Производитель в настоящее время создает их палубную версию, а прославившиеся в последних компаниях дроны смогут использоваться для разведки воздушных ударов по береговым целям со слабой ПВО, а также как носитель гидроакустических буев для поиска вражеских субмарин. Как видим, нужда заставила Турцию де-факто создать первый корабль-драноносец. При этом Анкара пока не отказывается от планов по строительству полноценного большого авианосца, предположительно, по британскому проекту. А что может ответить на это своим потенциальным противникам ВМФ РФ? На самом деле, варианты кое-какие имеются. С одной стороны, да, мы порядком отстали от США и их союзников в области БПЛа, но в последние пару лет тут случился заметный прорыв. У нас появились ударные дроны «Орион», которые могут составить реальную конкуренцию турецким «Байрактор» ТБ-2, разведывательный «Альтиус» и сверхтяжелый ударный С-70 «Охотник». Последний, к слову, может быть использован в паре с истребителем пятого поколения Су-57, как ведомый. Это означает, что Россия начала догонять конкурентов в области беспилотной авиации, и уже сейчас представляется целесообразным создание морской версии данных дронов. С другой стороны, «Амарячина» и «БПЛА» смогут базироваться на обоих строящихся российских УТК и даже на «Адмирале Кузнецове» после возвращения его в строй. При желании в качестве носителей дронов могут использоваться легкие авианосцы, о которых мы упоминали выше, если все же будет принято решение об их строительстве. Благодаря этому авианосцефобы могут перестать переживать из-за высокой стоимости авиакрыла палубной авиации, ибо БПЛа ощутимо дешевле самолетов. Возможно, в перспективе морская версия охотника сможет взаимодействовать в паре с истребителями, повысив их эффективность. Но это еще не все варианты для ВМФ РФ обзавестись авианесущими многофункциональными кораблями. О том, что у России есть один давний проект, который может получить сегодня новую жизнь, Написал в статье для Центра международной морской безопасности Симсек, польский военный эксперт Пшемыслов-Зимацкий, который внимательно следит за достижениями отечественного ВПК. По его мнению, противолодочный крейсер вертолета проекта 1123 может быть оптимальной платформой для размещения палубной беспилотной авиации. Сегодня, когда полноразмерные авианосцы становятся все более уязвимыми из-за дальнобойных ракет, в том числе наземного базирования, Проект типа «Москва» может вновь появиться из тени истории. Они были либо хорошо вооружены, либо могли легко увеличить свое вооружение, имели относительно крупные полетные палубы и ангары. Давайте в общих чертах вспомним советский проект «1123 Кондор», который предшествовал кречетам и последовавшими за ним «Таврк» типа «Адмирала Кузнецова». Было построено всего два крейсера вертолетоносца «Москва» и «Ленинград» для нужд противолодочной борьбы и придания боевой устойчивости силам ВМФ СССР в дальней морской зоне. Корабли имели полное водоизмещение в 15 280 тонн и довольно необычный внешний вид из-за широкой задней палубы, где могли базироваться сразу 14 вертолетов. Но помимо противолодочных вертолетов, «Кондоры» также несли достаточно серьезное зенитно-ракетное и противолодочное вооружение. Но имеет ли смысл возвращаться к давно забытому проекту? Не исключено, что некоторый смысл в этом имеется. При условии модернизации под современные условия крейсера проекта 1123 могут быть оснащены мощным ракетным вооружением. Его корпус позволит разместить не менее 96 универсальных пусковых ячеек для калибров, ониксов и цирконов. Это получатся серьезные крупные корабли дальней морской и океанской зоны, сопоставимые по ударному потенциалу с американскими «Орли-Берками» и приближающиеся к «Текандирогам». Но при этом они будут превосходить их по функциональности за счет возможности размещения авиакрыла. Это могут быть как противолодочные вертолеты и вертолеты «Дрло», так и «БПЛа» — разведывательные и ударные, о которых мы говорили выше. Сравните сами, на УТК проекта 23900 сможет разместиться до 16 винтокрылых машин, а на «Кондоре» — 14. Почти вровень, но при этом универсальный десантный корабль де-факто беззащитен. Его надо охранять другими кораблями. А крейсер проекта 1123, вооруженный противокорабельными и крылатыми ракетами, сам по себе представляет серьезную боевую единицу. По сути дела, будучи адаптированными под современные реалии, кондоры смогут закрыть провал ВМФ РФ и по большим надводным кораблям дальней морской и океанской зоны, и по вертолетоносцам, и одновременно занять перспективную нишу дрононосца, частично компенсировав отсутствие у России авианосцев.